Всем привет! С Вами Ирина. Сегодня я буду делать вот такой бантик из красивой ленты органзы. Его размер 11 сантиметров, в готовом виде. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла мою любимую ленту. Это органза с атласом. Ее понадобится 48 сантиметров на один бант. Ширина этой ленты 4 сантиметра. И взяла я узкую ленту из арканзы. В тон основного цвета отделочной ленты. Ее понадобится 43 сантиметра. А второй цвет цвет мяты и такой ленты нужно 102 сантиметра ширина и той и этой ленты 2 сантиметра можно взять ленту шириной два с половиной сантиметра украшать бант я буду вот такой серединкой я ее делала сама если вам интересно пишите в комментариях я сделаю видеоурок как сделать такую серединку еще мне понадобится зажигалка. У меня клей момент кристалл. У вас может быть другой универсальный клей. Нужны также булавочки и иголка с ниткой. А также клеевой пистолет. Я нарезала 4 отрезка из основной ленты. Длина отрезков 12 сантиметров, И будем делать вот такие петли из этой ленты. Эти узкие петли будем делать из отрезков длиной в 13 сантиметров, И их нужно на один банк, не три, а шесть отрезков. Я ошиблась, извините пожалуйста. Серединку буду обрабатывать лентой розового цвета. Ее тоже нужно 13 сантиметров, один отрезок. Для дополнительного декора я взяла еще ленту мятного цвета 24 см, а розовую 30 см. Итак, сделаем петли из основной ленты. Я складываю отрезок вдвое. Отмечаю центр, просто придавив пальцами ленту. И наношу капельку клея на краешек по центру. Теперь я ленту сгибаю посередине вдоль ленты и совмещаю края. Теперь там, где у меня капля, я вот так придавливаю к пальцу. И можно сверху придавить. И жду, когда клей схватится. Это происходит быстро. Клей хорошо схватился. И у меня получилась вот такая деталь. Теперь я свожу срезы один к другому, совмещаю их и оплавляю огнем зажигалки. Получается вот такая петля. Со следующим отрезком я поступаю точно так же. Петли готовы. Теперь сделаем вот эти петли. Также я складываю отрезок вдвое. И по центру, посередине с краешку наношу маленькую капельку клея. А дальше все точно так же, как в первом случае. Даю клею застыть. Свожу края ленты и оплавляю срезом. то же самое теперь буду собирать бантик можно разместить петли так чтобы по центру был розовый цвет но я сделаю наоборот вот так посередине узкого отрезка я кладу верхнюю петлю широкую и закрепляю в такое положение булавочки теперь с другой стороны совмещаю края и фиксирую булавочкой. Переворачиваю всю заготовку обратной стороной и теперь по центру кладу одну петлю от центра вправо. Так будет точнее сказать. И вторую от центра влево. Вот центр. Закрепляю булавочкой. Вот что у меня получается. Теперь соберу это все на нитку. Делаю один укол, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Булавки можно вынять и старайтесь на обеих деталях делать одинаковое количество стежков. Вот что получается. Теперь смотрите. Здесь у меня одинаково выглядит серединка. Как на одной, так и на второй детали. На это обращайте внимание в работе. Теперь нужно нитку закрепить. манипуляции с нижними петлями я наношу немножечко клея и эти две петельки я склею между собой вот таким образом, чтобы они слишком сильно не расходились друг от друга, а держались как можно ближе. Здесь делаю то же самое. На этих лентах я срезала на одну уже уголочек, срежу уголочки и на второй ленте. Срезы обработаю огнем. И пока весь их отложу в сторону. А этим кусочком я буду закрывать серединку банта. Здесь тоже я подготавливаю эту ленту, сложив вдоль пополам и оплавив срез. Теперь склеиваю половинки банта. С обратной стороны приклею зажим для волос. У меня длина зажима 7,5 см. Можно взять немножечко короче. Этот бантик также можно поставить на ободок для волос или повязку. Теперь от центра приклеиваю уже подготовленную ленту из органзы. Пропускаю ленту под зажимом. С обратной стороны я клей не наношу. Вот так несколько раз заворачиваю, а здесь не нужно клей этот зачем и так хорошо все держится и вот теперь кончик выходит на лицевую сторону я его сейчас подклею и место склеивания будет закрыта нашей красивой серединкой и все будет выглядеть очень аккуратно. Теперь э, дополнительный декор. Ленты я складываю пополам. Накладываю одну на другую по центру. Слежу за тем, чтобы срезанные уголочки смотрели в одну сторону. Теперь делаю вот такую э, складочку. И вот здесь нанесу немножко клея. И зафиксирую такое положение. Теперь я наношу клей по центру и уголок завожу снизу. Тогда концы лент будут красиво лежать на нашем бантике. Они не будут топорщиться. И все будет так как нам нужно ну и последний штрих приклеим серединку вот такой красивый бантик получился у мина и обязательно получится у вас с вами была ирина до новых встреч!